У нас же ждет большая работа, видно. Расписывать остановки. А -а -а. Я Жигают наши добровольцы. наших Московский в Оксану, ми мы очень рады, что вы до нас пришли с этой вишивкой, чудовой и такой красивой. И мы хотим вам теж провести занятия по Петрикевскому народному розпису, які мы имеем стационарно всегда на центре. И я хочу поделиться с вами тем, что я знаю, техникой, которую я, тих, техника, я знаю с дорогим ремонт какую нибудь так такой червоный что привлечаю и до... все закладывают до... все до... Так, вот, Рука на стуле лежит, мы берем пензли так, как мы берем ручку, ставим его вертикально, берем его очень близко к і и делаем вот такие мазочки или ровные мазочки, они схожи на повітряну кульку, пожалуйста, не бойтесь, главное это тягать мазочек. Вертикально, угу, поехали, у вас сейчас будет доброе, ось, ось вот оно, уходят толстые тонкие, толстые тонкие. Угу. Это, понятно, нужно для наших хлопцев, так? Так, это будет подарок нашим угу. хлопцям, вот такая вот цибулька. В... Яка перетворяется в серце, или что? Вы знаете, даже так, Дети натолкнули меня на то, что вся цибулька очень схожа на сердце. Добрый день, меня зовут Елена. сегодня я вам буду показывать технику клеи, рассказывать, что это такое. В рамках этого мастер-класса мы выполним открыточку Годины Валентина Святого. Открытка состоит из техники Paper Matrix. Это вот такая вот основа из картона, которая складывается в открыточку и элементы техники клеи. Вопрос просто, ну, насколько это им это удобно это носить вообще. при себе, видишь, мне ну, видишь, ребята, которые туда ездят, рассказывают, знаю. что они наши рисунки носят прямо возле сердца, и то есть и они и должны, и быть должны быть максимально плоские. Ну, да. Была история о том, как один боец выбирался из окружения, его очень сильно обстреливали, все его друзья погибли. Уже не было сил ползти, он полз где-то полчаса, у него что-то случилось с ним самим, то есть он был ранен, и он уже решил просто бросить это все, кричали ему что сдавайся, ты никому не нужен, ты не нужен всегда дома, ты мы тебя убьем там и так далее, и он уже лежал и понимал, я утерял сознание, а, вот, <сослужит> вот, вот, вот, <сослужит> последние минуты а? называется. <сослужит> это, и вдруг и он почему-то вот, вот транспо... как-то так, <сослужит> <вот, сослужит> <вот, сослужит> как это, вот ползя, споткнулся грудью окочку, хоть это звучит ужасно, Берем и у него не вывалился не из кармана детский рисунок, не он развернул его, он был уже испачкан кровью, был, короче, уже далеко не первой свежести, Но то, что было там нарисовано, было нарисовано рукой ребенка что-то там написал, да, там была какая-то надпись, моя детскими моя ручками, буквы неправильную сторону. Он прослезился, взял задрясунок на руку и попал. Он даже дополз до наших. И не помогает, и все в порядке. Когда вы его собираете, у нас получается одно большое из трех из двух частей. Вот. но одно большое, в среднемки неумолимое. Но можете разделить и подарить только половинку своего сердца тому человеку, которого вы любите. Оксана, это работа киборга. К нам пришел киборг в мастерскую и нарисовал это все своими руками. Одновременно занималась донецкая семья, они ничего друг о друге не знали, разговорились, начали обсуждать географию Донецка, а затем она расплакалась, сказала огромное вам спасибо. А они обняли. Ну, Браслетики ну, заказали, пинчики. заказали женщинам, делая да. браслетики. То есть ну, вот мы решили вместе с нашими детьми делать вот такие вот подарки для наших бойцов, чтобы передать им какую то свое тепло, чтобы они знали, что мы о них думаем, что дети о них думают, что мы очень хотим, чтобы они быстрее вернулись и чтобы им легче было переживать все да, там да, морально, чтобы на самом деле было легче. важно, потому что со многими... Э -э Счастливого, ну, да. а Ага, спасибо. спасибо вам большое да. за все, что вы сделали для нас. Спасибо.